Oh нету денег, у меня для вас есть новость. Значит, что вам нужно будет сделать? Домашнее задание. У кого нету денег? Берете чистый лист бумаги, только белый. Можно вот такой плакат. Можно вот такой плакат взять. Чистый лист бумаги. Пишите на нем большими буквами. Нет денег. Покупаете четыре листа, такой ватман, нет денег. Ставь, значит, покупайте четыре листа. Где вам нужно его повесить? Нет, лучше пять. Давайте, пять листов. Первое. Вешайте этот лист, там вот нет денег. Поставьте плюсики у... Нет, поставьте... А, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, у кого действительно нету денег. Восклицательные знаки поставьте, у кого нет денег. Угу. Уже некоторые знают. Вот это рабочая методика, да. Так, Чайнику сейчас объясним, для чего это, после, после этого процесса. Угу. Итак, восклицательные знаки, ребята, у кого нет денег, давайте, давайте, давайте. Я понимаю, что это страшно, сыкотно, нету денег, отлично. Записываем за мной домашнее задание, отлично, человек 50, больше, ух. Добрый вечер, река, добрый вечер, у нас тут вебинар идет. Спасибо, э, спасибо за честность, но тем не менее. Итак, есть, но пока недостаточно Мне тоже недостаточно, кстати У меня есть одна проблема, я сейчас с вами поделюсь после этого Нет денег Пишите на листе, нет денег Вешайте первый лист на холодильник Почему? Потому что у вас всегда есть пожрать Всегда Пойдите, загляните, у вас там сарделька лежит кулечке, таком пцеллофановом, с веревочкой. 5. У вас всегда она там лежит. И кетчуп на стеночке холодильника лежит у вас там. Вешайте туда, нету денег. Второй, где? Там, где мы любим... Да, сказал оператор, но я такое в голос не могу сказать, что вы там делаете. Вешайте с обратной стороны, вместо обезьяны с девушкой голой, которая у вас там находится на двери, плакат, вешайте, нету денег. Дальше, третий, вешайте на дверь, вход. вы же выходите, Да. Вешайте на вот «нету денег» и повесьте снаружи. Давайте снаружи тоже повесьте, чтобы если люди, соседи проходили «о, нету денег» и пошли дальше. Чтобы они знали, что у вас нету денег. Это у нас четыре. И 5 где вы просыпаетесь. Чтобы утром ваше автомати автоматическое действие, которое приводит ваш iPhone в действие, где вы проверяете социальную сеть, всегда у вас есть. У вас у всех айфоны. Вы прям молодцы. Пишите, тоже там нету денег. Дальше, следующее, это серьезно. Что вы делаете дальше? Вы встречаетесь, когда встречаетесь с плакатом глазами. Встречаетесь, вы поворачиваетесь к нему. Делаете вот так вот руки. Говорите, нет денег. Поклоняетесь. Встаете и говорите, и не будет. Опять. Проснулись утром. Нет денег. И не будет. Покакать пошли, Селик нет денег и не будет, потому что их надо создавать. Они сами по себе не появляются. Понимаете, они не появляются сами по себе. Вас приветствует студия фонда взаимопомощи World Money и я, Ольга Арзуманян. Как тема сегодняшнего вебинара у нас «Где взять деньги? Не в кредит». Как вы видите, мы находимся на главной странице сайта. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд это рабочие места. Социальную значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Мы охватываем очень большой пласт населения. Нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которые сократились с работы. И, конечно, молодежи. Наша цель как можно больше людей научить зарабатывать в интернете деньги. Осваивать новую профессию сетевика чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Я сегодня хочу вам, ребята, показать, как работает наш фонд. Какие дает возможности в заработке. Как вы видите, мы находимся, как я говорила уже, находимся на главной странице сайта, где вы всегда можете открыть ссылку вашего пригласителя и посмотреть даже маркетинг у нас есть на каждую площадку в роликах, на главной странице сайта. Также вы всегда можете добавиться на на наш официальный YouTube канал вы можете добавиться к администрации в Skype, вы можете добавиться в нашу группу ВК на Фейсбуке и написать, даже нашей администрации, даже связаться письменно с нашей администрацией. Также есть еще и скайп а, нашего Дениса. Поэтому, ребята, рассмотрите, не бегайте по проектам, а именно рассмотрите, приходите к нам работать. И, как я уже сказала, у нас более 25 тысяч а, рабочих кабинетов, люди работают. У нас выплачено уже более 20 миллионов рублей. Как пройти регистрацию, а, я вам сейчас покажу. Значит, Придумывайте себе логин, почту вашу прописываете, почта должна быть Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. Придумывайте себе пароль, вписывайте в обязательном порядке свой телефон, вставляя обязательно указывайте свою, свой профиль именно ВКонтакте обязательно просмотрите, кто вас пригласил, соответствует ли логин вашего спонсора, который дал вам ссылку, и нажимаете проверить, выходит окошечко, можете пройти регистрацию и выставляете галочку. Перед вами открывается пользовательское соглашение. Это оферта. Я всем советую прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к руководителю нашего фонда. И только потом нажимаете «Регистрация». Затем вы заходите на свою почту и подтверждаете регистрацию через вашу почту. И как только сайт перезагрузился, и вы оказываетесь в вот в таком кабинете. Ну а теперь давайте пройдемся по профилю. Как правильно заполнить профиль? Следующий этап. Вам нужно в обязательном порядке прописать свой скайп. Если вы не прописали телефон при регистрации, я вам очень советую, пропишите. Точно так же те, которые еще партнеры вперед зарегистрировались до того, как нам добавили именно ссылку на свой контакт, на свою страничку ВКонтакте. Для чего это нужно? Для того, чтобы, ребята, ваши, именно ваши партнеры, которые будут регистрироваться по вашей ссылке, имели связь с вами как со спонсором. У нас в обязательном порядке вы должны общаться со своим спонсором, потому что у нас на некоторых площадках есть реинвестом управляет на, э, спонсор, и поэтому дружить нужно в обязательном порядке э, со своим спонсором. Ну вот, кошельки, ребята, нужно прописывать э, также, э, если вы даже будете работать с одной платежной системой, а во второй, например, если просто нет у вас этого кошелька, вы пропишите просто несколько нулей и нажмите кнопочку «Сохранить». После того, как все это заполнили, переходите к аватарке. А что значит аватар? Аватар, ребята, очень многое имеет значение. Очень приятно, когда увидишь своего партнера именно лицо, а не собачку, кошечку или цветочек. Мы же работаем, у нас серьезный бизнес, мы работаем с людьми, но не с зоопарком. Здесь также в этом разделе вы всегда можете поменять свой пароль. Если вдруг вам пароль не понравится. А загружаете аватар, выбираете файл со своего компьютера. И когда только файл приходит сюда, код вот от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Ну, а теперь я хочу познакомить вас, конечно, с нашими площадками. Те, которые у нас, как я сказала, что мы не криптовалюта, мы не хайп, а мы инвестиционно млм проект которые имеем на сегодняшний день шикарные доходы и шикарные площадки. А площадки у нас, ребята, поверьте мне, настолько денежные, что нет ни в одном в другом проекте. Такие площадки, как шикарная вообще площадка, которая позволяет не только приобрести машину, но вы можете приобрести и на этой площадке приобрести себе жилье. Вход на эту площадку, эта площадка автопрограмма «Энерго» составляет 30 тысяч, а зарабатываете с малым количеством партнеров за один только круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч, где вы можете свободно купить себе квартиру. Следующий круг – Купили себе машину, следующий купили а, еще что-то. Это просто уникальная площадка. Как я сказала, что у нас есть очень хорошие инвестиции. Это бизнес на земле. На этой площадке в обязательном порядке заключается договор. И если только по вашей ссылке регистрируется инвестор, и будет инвестировать от... Здесь инвестиции начинаются от 500 тысяч, миллион и выше. И вы... Если он будет инвестировать, например, миллион или же 500 тысяч, то вам сразу же на карточку перечисляется 40% от его инвестиций. А я считаю, что это очень хорошее. А инвестиции – это, ребята, на бизнес на земле. А следующая инвестиция у нас такая есть – игра сейфы от World Money. А здесь можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч и наши шикарные MLM площадки, которые нам позволяют работать на всего лишь на двух площадках, а получать пассивный доход на площадках на всех остальных площадках. И вот я сейчас я вам покажу, например, если вы работаете на площадке Golden Ring Mini, то вы пассивный доход получаете по. Двум клеверам. Это клевер мини и площадка клевер. Их также можно активировать отдельно. На эту площадку составляет. Вход всего лишь 300 рублей, а зарабатываете вы за один круг 18 750 рублей. А также вы можете активировать и площадку «Клевер». А эта площадка очень тоже доходная. Вход на эту площадку составляет 3000, а выход с этой площадки за один круг вы зарабатываете 187 пятьсот рублей. Работая на площадке Golden Ring, вы получаете пассивный доход на площадке World Money где вы также можете ее активировать отдельно. И работая на этой площадке, у нас разработано 18 стратегий, где можно выбрать любую стратегию, где с малым количеством партнеров вы зарабатываете 86 тысяч, и плюс у вас активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. Также есть социальная площадка, вы работая на площадке Golden Ring, а получаете пассивный доход по этой площадке. И только на этой площадке у нас есть абонентская плата. И каждые 14 дней вы подтверждаете активность своего кабинета. А, ну и есть отдельно у нас площадочка, это BHOME. Она у нас нет на ней закольцовки, она стоит отдельно. В разделе Партнеры у нас находится наша реферальная ссылка, и отображаются партнеры до пятого уровня. Также вы можете посмотреть всех партнеров, которые и первую, и вторую, и третью, и четвертую, и пятую линию, и посмотреть, где какой партнер активировал, какую площадку. В разделе Финансы отображается ваш. На балансе сколько у вас на данный момент, сколько вы пополняли и сколько вы заработали. Также в этом разделе у нас есть вывод денежных средств, как я уже говорила, вывод у нас, выводим мы на Perfect Money и Payer кошелек. Пополнение пополняем через каш-суфры или же через наш а, а, а, паер-кошелек нашего фонда. А также можно пополнить через Сбербанк нашего, нашей администрации или же наших лидеров. Это без, без, безоговорочно. Также в этом разделе у нас есть внутренний перевод между партнерами. Можно переводить с одного рубля кабинет на кабинет, но у нас регистрация, вывод денежных средств, и перевод между партнерами подтверждается через вашу почту в обязательном порядке. Ну и теперь, что мы разберем? Мы, наверное, перейдем к тому, что разберем маркетинг наших площадок. Хочу просто напомнить о том, что у нас покупка клонов идет... Только по желанию партнеров. Нет у нас никаких обязательных покупок. Нет у нас никаких обязательных отчислений фонду, администрации там, на развитие, как в других проектах. Это большой плюс нашей администрации. Ну, я сегодня презентацию именно с площадки Golden Ring Mini. А что дает нам эта площадка? Это, как я уже говорила, дает нам, работая на этой площадке, мы переходим к большим деньгам. И плюс получаем пассивный доход еще по клеверам. Ну, и давайте разберем наш уникальный маркетинг. Мне, чем уникальность, чем изюминка? Это именно этого golden ring mini, а то, что у нас здесь есть, есть удвоитель. Можно зайти через удвоитель. А что дает удвоитель? Это дает переход в первый блок. А можно активировать и сразу же становиться за 4000 в первый блок. Минуя удвоитель, Просто вы сокращаете в два раза количество приглашенных партнеров. У нас бизнес полностью управляемый, где вы всегда наверху, а под вами стоят ваши партнеры. Как вы видите, здесь две семиместные матрицы, на которые мы, у нас наша изюминка именно в том, что мы можем закрыть пятью партнерами, Четырьмя партнерами закрыть полностью семиместную матрицу. И с, этой, с, одной, с одного стола мы можем получить две выплаты, у которой, ну нигде, сколько я не смотрю маркетинг в интернете, нет такого, чтобы две выплаты сразу же вам было с одного стола. Это только у нас. Ну и приходит к вам первый партнер. Вы выставили бронь, он стал к вам в левое плечо, а вы ставите бронь и под первого поставьте второго. А прежде чем ставить партнера, позвоните своему спонсору. Почему я сказала, что нужно дружить со своим спонсором? Да потому что спонсор управляет вашими реинвестами. Вы все время должны быть на, на связи со своим спонсором. Дружите, ребята. Он у вас как мать родная, как отец родной должен быть спонсор. А вот под, второй партнер, это может быть и первый партнер первого, это может быть и ваш партнер. А вы поставьте, выставите бронь третьему партнеру под второго. А у первого это будет реинвестное место, и выставляете реинвест своему первому партнеру. И что происходит, и вы получаете 3,700 на баланс для вывода, а за 300 рублей активируется площадка Клевер Мини, где вы будете получать пассивный доход на три уровня в глубину, плюс реферальные вознаграждения. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам вообще делают, как я уже все время говорю, вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок за 8 тысяч и плюс закрывают ваше реинвестное плечо. А вы выставите бронь под четвертого и поставьте сюда шестого. А у четвертого это будет реинвестное место, ребята. И вы опять получите уже не 3,700, а 3,800. Получили 3,800. Хватит. Не надо больше выставлять сюда вниз, подставлять, как вот в других командах делают. У нас э, вообще Лена категорически запрещает нашим партнерам, нашей команде и, и я своим именно выставлять дальше, делать вареную колбасу. Переходите сразу же в следующий, во второй блок. Не надо гнаться за такими деньгами. Это мелочь, ребята, три восемьсот. Вам нужно быстрее двигаться именно на площадку Golden Ring. Там у нас большие деньги. А вы, как в других командах, я помогала и смотрела, вот даже сегодня, сделали такую колбасу, что вообще не разберешься, не разберешься, где получить несколько, по 4, по 5 выплат, эти по эти по восемьсот, а не двигаться и не перейти во второй блок. Но это просто смешно. Давайте дальше. Вот смотрите, мы двигаемся, за вами идут реинвесты ваши, ваши партнеры и реинвесты ваших партнеров. Вы поставили вы вставили второму партнеру, а это реинвест по броне спонсора а под второго поставили третьего, а у первого это реинвестное место и получили тысячу рублей на баланс для вывода. А за три активируется площадка «Клевер», где вы тоже будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А вот четыре приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру и у вас вы переходите за 20 тысяч на площадку Golden Ring, ну а здесь вот можно поставить шестому под четвертого, у четвертого будет реинвестное место, и вы получите здесь уже не тысячу, а две тысячи. и плюс вы Перешли на площадку Golden Ring. Ну и скажите, вот здесь можно всего лишь 6 партнеров иметь, командных, которые будут, как и вы, дублицировать спонсора. Все действия, если вы будете повторять действия вашего спонсора, вы 100% добьетесь успеха. Вы на площадку golden ring Эта площадка я ее очень люблю она очень хорошая она очень доходная вы ее можете также и отдельно активировать за 20 тысяч можно даже сложиться с, там с другом с подругой с родственниками и купить один аккаунт за 20 тысяч и работать вдвоем по одной реферальной ссылке. Получили выплату, поставили на вывод, разделили по кошелькам и дальше работать. Да, это легче. Да, это вдвоем по одной реферальной ссылке. Это, конечно, легко работать, потому что больше будет движение у вас в команде. Вы перешли на... А наше золотое кольцо. За вами приходит первый партнер, а второй партнер выставляем реинвест по бронеспонсора, а под второго поставили третьего, а у первого это реинвестное место, и вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнер у нас всегда делает выгоду двойную он дает вам переход во второй блок за 400 тысяч и плюс закрывает ваше реинвестное место. И сюда выставили шестому, а у четвертого реинвестное. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Вы уже два раза с, одной, с одного стола 6 партнеров, а вы получили, ребята, 40 тысяч. Скажите мне хоть Покажите мне, хоть дайте ссылку мне, чтобы я могла... Пойти и посмотреть, вот если есть, есть такой проект еще в интернете, вот с, такой, с таким маркетингом и с таким доходом. Вот Честное слово, так хочется увидеть. Но сколько я не смотрю, но нет нигде такого, как у нас. Сюда приходит ваш партнер первый, а под первого вставляем второму бронь, а у вас идет реинвест. А под второго выставляем, у нас все идет именно по одному, нет никаких слева направо на свободные места летят. Это только по броне спонсора выставляется реинвест. А у первого это будет реинвестное место. Вы опять получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 плюсуется к четвертому партнеру и к пятому. И вот они, ваша. Ваш третий стол полностью, ваша зарплата, это ваши выплаты, а вы пока доходите сюда, а у вас уже на балансе и по 60, и по 80, у кого по 120, а здесь вот можно еще получить выплату, поставить шестого партнера под четвертого, четвертому выставить реинвест и опять получить 20 тысяч на баланс для вывода. А за вами идут следом все ваши партнеры, все реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров. А второй партнер по броне спонсора выставляется реинвест сюда, в этот плечо. А вот третий партнер, когда становится то у первого будет это реинвестное место, которое вам принесет 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у нас делится 10 клонов на World Money по 1000 рублей за 5 тысяч на четвертый стол на World Money и 50 клонов на площадку ПД. Вот он вам пассивный доход на этих, по этих двух площадках. А вот четвертый партнер вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода и пятый приносит 100 тысяч на баланс для вывода, а у четвертого это поставьте шестому, а у него будет реинвестное место, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. Скажите, ведь это же правда, это же это настолько наш маркетинг, это не маркетинг, а просто жемчужинка, изюминка наша. Я настолько люблю наш фонд и люблю наш маркетинг, ну нет нигде-то такой, такого, такого шикарного маркетинга. И я хочу вам, ребята, на прошлой неделе, вам, вернее, на прошлом вебинаре рассказывала и на этом вебинаре, хочу вам действительно показать и рассказать. Вот рассмотрите тоже эту площадку «Клевер». А ведь эта площадка очень доходная. Здесь быстро можно закрывать, закрываются быстро. А тем более, если вы будете приглашать и на Golden Ring, и на эту площадку, то у вас с Golden Ring мини будут лететь клоны ваши сюда. И плюс вы будете двигаться еще и партнерами. Вы здесь быстро закроете и быстро заработаете 187 тысяч 500 рублей. Это тоже шикарные деньги. Здесь, как вы видите, всего лишь три уровня. Это 3, 9 и 36. Ребята, 20. Сейчас, ребят, 2, 4, 6, 8, 10. 12, да, 36, правильно, что-то я запуталась, прошу прощения. Вот Из этого площадка здесь есть реферальные вознаграждения, есть у нас партнеры, которые обожают реферальные вознаграждения, да вот оно вам, реферальное. Встал партнер на первый уровень, вы получаете 500 рублей за уровень, 500 рублей за реферальное вознаграждение. стал партнер на второй уровень, вы 500 рублей получили э, э, за уровень и 500 рублей реферальные Реферальная стал партнер на третий уровень. Вы получили 250 и 250. Реферальные шикарные вознаграждения, ребята. И перешли куда? И перешли на площадку, на следующий лепесточек, на следующую площадку. А вот с каждого партнера этого третьего уровня у нас отчисляется по 500 рублей и идет 13 500 рублей на активацию именно второго лепестка. А здесь уже совершенно другие заработки. С первого уровня вы получаете 2000 за уровень и две с половиной реферальное вознаграждение. Вот я когда начинаю говорить реферальные вознаграждения две тысячи, вот ребята, ну вот, ну вот, не знаю, у меня просто вот не только вот, вот не, не знаю как у вас, а у меня вот просто шок. Я никогда не видела, чтобы были такие реферальные вознаграждения две с половиной. Это просто шок. Вот с партнера второго уровня 2 тысячи идет за уровень и 2,5 реферальные вознаграждения. И за партнера третьего уровня идет за уровень полторы тысячи, а реферальные все равно 2,5. Вот шикарно. Вот с каждого партнера по... Третьего уровня именно вот с этих партнеров у нас идет отчисление 500 рублей на реинвест именно этого лепестка. Ну согласитесь со мной, что ну просто изюминка, изюминка, а не маркетинг шикарный. И вот такую площадочку мы сегодня разберем, нашу Бехома, которая позволяет нам, ну вот, ну, никак не могу, например, пригласить на 4000 ну вот не получается, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А, а вот у партнера есть, например, не у партнера, а у человека есть 500 рублей, он спрашивает, а у вас за 500 рублей есть какая-нибудь площадка, у меня всего в кармане 500 рублей. Ребята, всегда при, в, в, а, в, а, в, говорите и рассказывайте за эту площадку, ведь он с 500 рублей может заработать себе даже на вход на площадку Golden Ring Mini, а, имея всего 500 рублей. Вы пригласили, активировали эту площадку и пригласили первого партнера. 500 рублей у нас идет в накопительный баланс. А второй партнер дает вам уже 500 рублей на вывод. Пожалуйста, выводите. Но всегда советую, если ваша цель активировать площадку Golden Ring, то купите сюда клона, не выводите эти 500 рублей. А быстро закрыли первый стол, и у вас открылся стол выплаты. У нас здесь только один рабочий стол, а это вы увидите полностью, все на вывод идет. Но шикарный маркетинг, ну, изюминка, ну, просто слов нет. А ваш первый партнер закрыл первый стол и купил клона. И что? И пришел к вам стал на этот стол, вы плюс у вас реинвест пошел этого первого стола, и 500 рублей вы получили на баланс для вывода. Второй партнер закрыл, пригласил два партнера и купил себе клона, и приходит, становится вот на это место. И что сделал? И вам принес тысячу рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона, и купили опять клона. И сами под себя стали сюда и принесли себе тысячу рублей на баланс для вывода. Две с половиной, ребята. Две с половиной тысячи у вас уже на балансе для вывода. Ну скажите, ну ведь это же просто супер. Супер, супер, супер. А что я хочу вам, ребята, сказать? Осваивайте профессию сетевик. Ведь это же профессия... Нам дает огромные возможности. Прошу прощения. Не бойтесь начинать бизнес. Бойтесь, ребята, жить без бизнеса. В это наше нестабильное время. Нет ничего хуже знать и не взять, мочь и не действовать. Как часто нам кажется, что я не смогу или мне это не надо. А вот факт остается фактом. Многие, и как я вижу, даже по не, не, даже у нас не, чего скрывать, у нас и не, наши партнеры тоже, многие по-прежнему ищут возможность зарабатывать, как слепые котята, перебирают проекты. А вот что а, им действительно нужно, проходит мимо. А я вам советую, ребята, рассмотрите площадку Golden Ring. Это есть именно ваш реальный бизнес, где действительно есть за что поработать и создать пожизненный доход. Главное вовремя разобраться. У некоторых не хватает, ну, вернее, у некоторых хватает терпения ходить на работу за копейки по 40-45 по по лет здесь всего за один год можно так столько заработать так развить свой бизнес что вы будете просто на пожизненно на, на пассивном доходе ведь на сегодня сетевики имеют самые высокие доходы в месяц по сравнению с 90 процентам дохода населения сетевой Сетевики, которые, ну, те навыки, которые приобретает сетевик, позволяют зарабатывать нам на ровном месте, в любом городе, в любой стране, в любое время, у вас всегда в кармане есть телефон, в сетевом бизнесе есть такая поговорка, рот закрыл и рабочее место убрано, твои знания, ребята, у вас в голове, ты можешь в любое время, в любое время, в любом месте, любому встречному. Просто рассказать, дать консультацию и получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг дает возможность получить профессию 21 века. Это профессия сетевик. Это человеку дает право профессиональный коммуникатор и психолог, учитель и маркетолог, экономист и бизнесмен, промоутер и спикер, управленец и продавец, журналист и политик, актер и дипломат философ и просто хороший человек. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то ли по маркетингу, то ли а, с пополнением, не стесняйтесь, звоните. Я всегда рада буду вам помочь. С вами была Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money.